Привет, психологи! Существуют ли определенные черты характера, которые могут помочь в развитии человека? Делает ли наличие определенных черт, делает одних людей умнее других? Ну, есть несколько наборов черт, которые присущи умным людям. Если вы обнаружите в себе многие из этих черт, возможно, вы умнее, чем думаете, или это просто совпадение? Исследования показали, что умные люди обладают этими шестью общими чертами. А сколько их у вас? Во-первых, номер один – они веселые. Кто не любит пару шуток? Оказывается, умные люди – одни из самых забавных людей на свете. Согласно исследованию, опубликованному в 2011 году психологами Гиллом Грингроссом и Джеффри Миллером, юмористам, возможно, во многих отношениях проще. Исследование показало, что из 400 студентов, 200 мужчин и 200 женщин, те, кто писал более смешные подписи к карикатурам, показали более высокие результаты в тесте на вербальный интеллект так что если у вас есть немного юмора, это может принести вам больше пользы, чем вы думаете. Второе. Вы любопытны и открыты для нового опыта. Любопытны ли вы? Нравится ли вам узнавать об истории, о других культурах или интересных фактах? Лицензированный психотерапевт Кристин Скотт-Хадсон рассказала Бассел, что умные люди занимаются своими увлечениями и задают вопросы, такие как «кто», «что», «когда», «где», «как», «почему» и «что если». Она объясняет, что они также очень открыты для того, чтобы попробовать что-то новое. Согласно исследованию 2016 года, проведенному учеными Адриана Фернхэма и Хелен Чонг, существует связь между открытостью к опыту и вашим интеллектом в детстве. В исследовании использовалась продольная выборка данных 5672 взрослых, за которыми наблюдали в течение 50 лет. Они обнаружили, что дети в возрасте 11 лет, которые имели высокий балл по тесту IQ, оказались более открытыми к опыту при оценке в возрасте 50 лет. Они также объяснили, что все пяти личностных черт открытость опыту часто показывается как самый сильный от способностей, особенно креативности и интеллекта. Так что если вы открыты для нового опыта, вы также можете иметь высокий IQ. Номер три. Они одиночки. Вы интроверт? Любите ли вы дни, когда вы можете провести вечер в приятном одиночестве в своей комнате? Есть вероятность, что вы очень умны. Исследователи Норман П. Ли и Сатоши Каназава попросили 15 тысяч человек от 18 до 28 лет пройти опрос и тест на IQ. Люди с высоким уровнем интеллекта оказались не так довольны своей жизнью. Чем чаще они общаются? Номер 4. Они обладают высокой эмпатией. А как насчет эмоционального интеллекта? Многие психологи утверждают, что эмпатия является важной составляющей высокого эмоционального интеллекта. Если вы открыты для нового опыта, вы можете быть тем, кто открыт и с пониманием относится к опыту других людей, что означает, что вы можете иметь высокие показатели по шкале эмпатии. Если это так, то ваш эмоциональный интеллект тоже может быть на высоте. Пятое, Они часто невротичны. Вы тревожны? Беспокоитесь ли вы? Насколько сильно? Если вы волнуетесь больше, чем средний Джо, тогда вы можете быть умнее его, по крайней мере, когда речь идет о вербальном интеллекте. В исследовании, проведенном в 2015 году, 126 студентов бакалавриата заполнили анкеты, указав, насколько сильно они беспокоятся, размышляли о тревожных мыслях и думали о сценариях, которые их расстраивали. Что они обнаружили? Студенты, которые часто проводят время, беспокоясь и размышляли над своими мыслями, имели высокие показатели по показателям вербального интеллекта. Те, кто не так сильно беспокоился, показали выше по невербальному интеллекту. И номер шесть. Они легко адаптируются и понимают, когда им нужно измениться. Можете ли вы хорошо адаптироваться в условиях стресса? Можете ли вы распознать, когда именно вам нужно изменить часть себя для достижения своих целей? Многие психологи считают, что адаптивность является признаком интеллекта. Роберт Дж. Стернберг, профессор психологии и декан школы искусств и наук Университета Тавца, пишет, что психологи в целом согласны с тем, что адаптация к окружающей среде является ключом к пониманию, что такое интеллект и что он делает. Он продолжает, утверждая, что такая адаптация может происходить в самых разных условиях. Ученик в школе изучает материал, который ему необходимо знать, чтобы хорошо усвоить курс. Врач, лечащий пациента с незнакомыми симптомами, узнает об основной болезни или художник переделывает картину, чтобы передать более целостное впечатление. По большей части, адаптация включает в себя изменения в самом себе для того, чтобы более эффективно справляться, более эффективно справляться с окружающей средой. Но она также может означать изменение среды или найти совершенно новую. Поэтому даже если вы не считаете себя самым умным, и, возможно, вам трудно справиться с каким-то проектом или задачей, возможно, вам просто нужно изменить свой образ мышления, приспособиться к сценарию, попробовать новый подход к учебе или творческую стратегию. Умение приспосабливаться может помочь улучшить ваш общий интеллект. Кто знает, возможно, это будет самым разумным решением. А сколько у вас таких черт характера? Дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. А если понравилось, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с тем, чем интеллектом вы восхищаетесь. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, супер спасибо за просмотр!